Добрый день, коллеги! Меня зовут Емельянова Светлана Викторовна, я главный врач клиники и практикующий врач-стоматолог. Сегодня я посетила курс Андрея Шарыкина по семинару, по продвижению в Инстаграм. И вы знаете, осталась очень довольна. Этим семинаром, курсом преподаватель столько рассказывал полезной информации. Обязательно буду пользоваться всеми советами, которые он нам дал. Обстановка была очень теплая и сам центр Мегастом очень понравился, потому что настолько четкой организации я давно уже не видела. Всем огромное спасибо.